Ищу девушку по имени Таня, которая в 2000 году торговала на Барабашова. Если мне не изменяет память, торговала она на Железяках, которая написала этот стих. Я не скажу, что жизнь несчастна, и не скажу, что жизнь сложна. Она заманчива прекрасна, но так изменчива она. Бывает ласково и мягко, тепла нежна и весела, но вот приходит полоса. Где стужи, холод, пустота, и ты идешь по ней, не зная, куда, зачем и почему. Бредешь во мраке, понимая, что ты не нужен никому. Но просишь и зовешь на помощь душой. Уста твои молчат, не можешь крикнуть, что вот горе. Лишь улыбнешься, не в попад. А где-то рядом, близко, близко, есть радость свет и теплота, есть счастье путь, но ты так низко, и не попасть тебе туда. Но ты идешь, ползешь на брюхе, как волк, что лапа раскрывя, залежишь сам в свои недуги, ведь стая бросила тебя. И рыщешь в жажде теплой плоти, хотя бы час желанном быть, он был подарен и ты счастлив, и хочешь ты благодарить. Ты не обяжешь к постоянству, и не обяжешь ни к чему, ты просто сделаешь приятно за этот час за теплоту.